Небо незабудкового цвета В колыбели облаков уснуло. Лето в зелень свежую одеты В мою душу молодость вдохнуло. Захотелось окунуться в море Изумрудных трав, цветов душистых, Мир вокруг в сияющем уборе, Сотканном из нитей золотистых, Весь пронизан солнечным сиянием. Солнечные зайчики повсюду Переполнены очарованием Скачут озорно по изумруду. И в моих глазах, печально серых, Зелень лета отразилась тоже Красотой тенистых тихих скверов В летний вечер на мечту похожей. Лето пролетит, задуют свечи осени ветра, Но все ж при этом, знай, потом, В морозный зимний вечер Ты в моих глазах Увидишь лето.